Всем привет дорогие друзья, у нас новый AirDrop от StepWatch, где можно получить 3 СВЕ. Полную инструкцию у меня в телеграм канале, ссылка на него в описании под видео. Переходим на сайт, жмем регистр, сюда вводим мой реферальный код, копируйте здесь, автокопирование просто нажмите, скопируется, вставляем сюда, во вторую строку вводим свой email, жмем регистр, Дальше вводим два раза пароль, подтверждаем, вам на почту, возможно в спам придет письмо, там будет код, копируйте, вставляйте, все, можете авторизовываться. Если хотите приглашать друзей, ваша реферальная ссылка и реферальный код будут вот здесь значок человечка, нажимайте, откроется меню, выбирайте профиль. В этом разделе все есть.